Начинаем строить печь. Печь небольшую. Здесь 15 квадратных метров плюс 9 квадратных метров кухни. Ситуация такая. Есть уже патрубок для объема отвода. Стенка, слава богу, не сгораемая. Так что мы можем не приближаться. Вот отбиваем центр печи. Проверяем диагонали, стороны. Диагонали показывают, что она у нас прямоугольная. И начинаем первый кирпич укладывать. Вот там уголок циклей прижали. Теперь сюда выкладываем раствор. С Богом. Так начинается печь.